в будущую профессию, имя которой журналистика. Давать мастер-классы и оценивать работу школьников будут преподаватели Казанского федерального, председатель Союза журналистов республики и секретарь Союза журналистов России. Работаем мы будем по-взрослому, будем делать свой интернет-ресурс, который потом останется, снимать видео, делать фото. Ну, то есть по полной программе, конвейер. Победители фестиваля получат грант на бесплатное обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций. Это хорошее. Школы, то, что раньше называли юнкоров, юных корреспондентов, которые, во всяком случае, дает шанс влюбиться Ой, в профессию да, и понять ее, да, да, да, а потом да, уже приступить да, к более да, плотному изучению. Чтобы попасть на теплоход и получить такой шанс, школьники проходили зональные этапы в Болгарии, Альметьевске, Набережных Челнах и Казани. Слово это ключевое, что есть уже журналистики и дети с...